Сюда финансовых экспертов. И сегодня у нас здесь директор центра финансовой культуры Елена Феоктистова. Елена, прошу вас. Значит, и далее, можете... здесь, здесь в принципе написано: да? многие, наверное, Елену знают, да. Вот здесь есть партнерский сотруднический центр и так далее, и так далее. Да? В перерыве у вас будет возможность пообщаться. И, Нет, наверное, не так бывает. Брама Муглуринга. <смех> Хорошо. И сегодня здесь основатель школы управления финансами. Андрей Чеплю. Да, пожалуйста, позиций. Андрей не зависит, не он эксперт по управлению личными финансами. Он составил более тысячи личных финансов и так далее, и так далее. С Андреем тоже можно будет вживую пообщаться. Готовы? Папа будет проходить следующим образом. Я зачитываю ситуацию какую-то, да, они не знают ничего, какие тут ситуации, мы им тут надумали, с помощью наших агентов и клиентов тоже. Они будут, как финансовые эксперты, давать грамотный финансовый совет. Да? А, и если кто-то, ребят, захочет друг друга дополнить, вы просто будете дополнять. Да? Ну что, начинаем с дамы? Итак, Лена, приготовьтесь. Отпуск. Кто в этом году был в отпуске? Итак, отпуск это всегда шопинг. Да? <свечательная> <И> праздник, да. <свечательная> то есть когда мы утром искупались, поспали, погуляли, и вот он вечер. И куда мы идем всегда вечером? <свечательная> на променад. И что мы там делаем на променаде? Вот вот этого, разве можно не этого <свечательная> пройти? Да? то есть а, И вдруг мы видим вот эту вот сумочку. Вот эту вот сумочку, вот с этими ромашками, и я понимаю, что жить без нее я дальше не могу. Да? Я приехала сюда, это судьба, за это сумка. Ничего, что сколько-то делико кожи стоит 3000 евро. Ничего, она мне нужна, я отсюда не уеду. Итак, шопинг в отпуске, бессмысленный и беспощадный. Купить или не купить, вот в чем вопрос. С кем бывали такие ситуации? Кто покупал очередной 85-й апарео? приезжал и видел, что таких больше складывать некуда. Итак, Лет, прошу вас прокомментируйте. что вы нам посоветуете. Здравствуйте, друзья. Э -э я волнуюсь, поэтому поаплодируйте мне, пожалуйста. <плодисмент> <Да>. Короче, <плодисмент> да. да, по я не так Спасибо, спасибо, мне, правда, важна <плодисмент> ваша поддержка. Обычно же я выступаю всегда, не вижу класса, <связь> и волнение сейчас зашкаливает. <зарплодисмент>. <плодисмент> а, онлайн. Да, э онлайн. Итак, действительно шопинг бессмысленный, беспощадный, что делать? У меня была ситуация примерно так, ну, как бы я была таким свидетелем, так скажем. Мы отдыхали весной с семьей, я, муж и мои дети на пароме. И девушка, когда выходили, я гуляла там по Юти приценивалась, смотрела, она вдруг меня спрашивает, вот косметика, 5000 рублей, мне вот брать или не брать? Друзья, я дам вам точно такой же совет, как действовать. Если на вас нападает желание что-то купить, вначале вспомните, сколько стоит час вашей работы. Все знают эту цифру. Да? Знаете, Здесь же как все ты очень ты умные, правда? Супер. Если вы еще не знаете, то посчитайте, сколько стоит рабочий час и разделите стоимость этой покупки на свой рабочий час. И представьте, что вы отработали какое-то время, и вам вместо зарплаты... Дают вот эту самую сумку с ромашками, да? Ну, да, вот тут. Да. Ну и дальше уже определяемся, душит вас жаба или не душит, хочется или не хочется. И если все-таки в результате, ну, вы понимаете о том, что нет, наверное, все-таки не хочется, тогда, конечно, эту покупку стоит не делать. Спасибо. Всем привет, я Андрей вот, я хочу немножко дополнить со своей стороны. А, моя позиция такая, что экономить в отпуске — это, ну, так себе идейка, потому что немножко портит отдых. А, надо просто заходить с другой стороны, и я придерживаюсь концепции, что если ты берешь с собой какие-то деньги в отпуск, ты имеешь полное моральное право их все потратить. И ничего с собой обратно не будет. А приезжай. если еще кредитную карту берешься? Ну, будет. кредитную карту, кстати, желательно тоже с собой шейни, иметь. Там, на тот шейни, случай, шейни, если вдруг ты там, ну, что-то случилось и тебе еще нужно да. деньги, можно, собственно, потратить. Uh -huh. Вот. Но возникает вопрос, на что потратить. Uh -huh. Поэтому желательно, прежде чем вы будете какую-то сумму брать, ну, прикинуть, что-то будешь тратить. Допустим, эту сумму мы заложим на ресторан. Там, каждый день, поход в ресторан там, на 150 евро, умножили там, на 7 на 14, получили. Допустим, какой-то бюджет себе выделить на покупки, какой-то бюджет выделить на развлечения То есть, как вот вы ведете ежемесячный бюджет, надеюсь, что ведете вот. То же самое мы делаем, собственно, с отпуском Прикидываем, на что мы там будем тратить деньги ага. Чтобы не получилось, что мы купили сумку и на еду не осталось У нас был, кстати, в 2011 году такой интересный случай Мы поехали с женой в Италию и что-то как-то не рассчитали, сколько взять с собой денег То есть, Андрей, у вас тоже такое бывает Я же человек вы же эксперт да. да. Вот. Экскурсии оказались очень дорогие. Получилось так, что мы все наличные евро в первый же день потратили на экскурсии. Слава uh -huh. Богу, была с собой там кредитная. Вот. поэтому желательно... Это по-нашему, по-русски, да? Нет, ну, подушка такая безопасности должна быть всегда. Еще очень важный момент. Вот в отпуске встречается много таких вот всяких вот историй. Uh -huh. И самое главное, не покупать все в первый день. Uh -huh. То есть, если ты идешь, зашел в магазин, тебе что-то понравилось, то ты запомни и вернись туда там дня через два 3 Во-первых, есть да? вероятность, да, что тебе понравится что-то другое, вы не более дешевое. Ну, полете встречал. Да. У меня двое детей, которые да. только заходят в магазин игрушек и хотят купить все. Поэтому надо популярно до них донести, что мы сейчас сразу все не купим. Мы мы против... давай вот купим сейчас вот это, а через недельку зайдем купим еще что-нибудь. Если тебе да. будет этого хотеться, если мы эти деньги не потратим на какие-то твои другие развлечения. Да. Поэтому, если ты сумел ребенка убедить не покупать игрушку, национально, то отговорить женщину намного проще. Итак, а, давайте подытожим. Салют Елены «Перевести стоимость а, вот того, чего, без чего жить нельзя» в часы, да? то есть вот сколько, сколько тебе часов нужно, чтобы заработать. Совет Андрея заранее э, планировать бюджет поездки да? и, соответственно, позволять себе на этот бюджет все. Андрей, теперь ваша. А вы начинаете. Итак, супружеская пара, когда ребята не согласны друг с другом или с собой. Да? Я не могу совладать с супругом или с собой. Слишком много трат, ну не умею я копить. Что делать? То есть когда в друзьях согласия нет? Ну, да, что делать? Ну, вариантов на самом деле много. Самый, наверное, правильный вариант, когда есть кто-то... ну, нет, неправильный, наверное, наш вариант, когда в семье есть один человек, который распоряжается финансово. Uh -huh. Собственно, заранее согласовывается некий бюджет трат на ближайший месяц, и в соответствии с этим бюджетом выделяются средства на плановые в общем покупки. Uh -huh. Это самый правильный подход. Но у многих в жизни так не получается, потому а, что. а у кого так получается? 4 есть единомышленный человек. 4, 4 из 60. Да. Ребята, а мы все это... остальные с вами успокоиться нормально. Есть. Такая система хорошо работает, когда в семье, например, а? работает один человек, другой человек не работает. Да. То есть тот, кто работает, тот, собственно, распоряжается финансами, другой решает другие задачи. У него свои задачи есть. Если, допустим, работают двое, то сказать там мужа жирнее, слушай, ты мне все я отдай, я сам, в общем, устрою. Ну, вряд ли он пойдет. Поэтому в данном случае решается следующим образом. Есть некий общий семейный бюджет, куда обкидывается, допустим, часть зарплаты, там, 50 тысяч рублей. 50 процентов, да. Да. Да, да, да. Вот. А, собственно этот бюджет идет на реализацию общих семейных целей, там накопить на отпуск и прочие дела, ага. и плюс у каждого супруга остается своя заначка, там, допустим 20-30 процентов его денег, которые он может потратить куда угодно, вообще никак не отчитывается. Ага. Вот. Фишка в том, что особенно женщинам сложно ограничивать, если да, да, женщине да, там да. говорит, вот ты не покупай, ты вот это не купи, давай экономит, но ничему хорошему вас не приведет. Интересно. Поэтому проще дать женщине денег или оставить ей часть денег и сказать, делай что хочешь, можешь не отчитываться. Да Женщины, если... скажите, дамы, простите, у кого такая ситуация, которым говорят, на тебе денег и ни в чем не отчитывается? Немного. Немного. Интересно, как красиво <смех> <все смех> это не <техника, смех> поднимали еще да. Вот. Поэтому делаем так. Либо один распоряжается заранее планируется бюджет, либо выделяется общий семейный бюджет, остальные части остаются каждому назначенные, ты тратишь, в общем, и никак не очутишься. Это, кстати, решает проблему подарков. То есть, если, допустим, жене надо купить да, там, подарок, будет, там будет, не торопись. Там да, будет. Ладно. Друзья, ну… Э Честно говоря, мне сложно представить ситуацию, когда один будет распоряжаться, да, особенно учитывая, что я девочка, и мне будут рассказывать, куда я должна тратить какие-то выделяемые мне деньги, особенно если я занимаюсь уморусь, если я не Бурная поддержка же, Вот они мне еще будут говорить вот, о чем а? да? Да, просто обидно и больно, но это же такая же работа. Ну, у меня другой подход в этом вопросе. Не зря мы у нас финансовый батл, у нас у каждого своя позиция. А, для начала, ну давайте так, мы же выбрали друг друга для каких-то совместных целей, да, для финансовой жизни. Давайте договоримся об этих совместных целях. Давайте поймем, что мы хотим вообще. Это первый момент. Второй момент, уже определимся, с каким типом бюджета мы будем жить. То ли у нас действительно будет смешный, но тогда если один супруг не работает, у него должна быть обязательно зарплата. Ну какое э, выпрашивание денег каждый день, когда мне нужно сходить в маникюр сделать. Ну что это? Ну это неправильно, нечестно, и несправедливо. Я хочу выглядеть всегда красиво, а никогда у мужа будет хорошее настроение. Поэтому э, обязательно договариваемся о типе бюджета. Э, общий бюджет... Когда все, неважно, сколько супругов работает, один или двое в семье, все деньги скидываем в, тумбочки. в один котел. Все в тумбочке. Да, да, кто хочет, тот и бери. Только да. если супруга все-таки не работает, то у нее должны быть свои наличные деньги, у нее должны так быть карманные расходы, зарплата должна быть четкая. Если же у нас смешанный тип бюджета, мы скидываемся в определенном проценте на совместные цели, а остальное каждый тратит по своему усмотрению. Но, друзья, все-таки начинать стоит с договоренностей. Какие цели у нас? Здесь и сейчас. И это, кстати, поможет сделать до регистрации брака. А уж если так случилось, то брачный договор тоже не помешает. Итак, вот есть деньги, у меня есть деньги, но куда вложить-то их? У вас есть деньги? Хорошо? Ну, когда деньги есть, это замечательно. И вначале, конечно, стоит подумать о том, чтобы они сохранялись. Поэтому обязательно стоит создать финансовый резерв и финансовую защиту. Это первый момент, который стоит направить деньги. Финансовый резерв – это не кредитная карта, которую предлагает Андрей, а это ваши накопления, которые у вас есть на доходной карте, и вы ими распоряжаетесь, когда ну, возникнет та или иная ситуация. И второе, ну, вторая часть направления бюджет, э, сбережения. это ваша финансовая защита, это защита жизни и здоровья, это полис накопительного страхования жизни. Здесь я полностью поддерживаю компанию «ППР». Ну и, конечно, оставшиеся деньги я рекомендую распределять э, в портфель инвестиционный, открыть его или на индивидуальном инвестиционном счете, или же э, ознакомиться с другими вариантами, но исключая рисковые инструменты. Это акции, облигации, ИТФ. Только так. Ага, хорошо, спасибо. Есть мнение, да, Андрей? Здесь в я этой я задаче могу, не хватает да? вводных данных. Да, не будет. Вводных, давайте будем отталкиваться да, от да? рисунка да? и от человека, который полный чемодан да. Будем исходить из того, что у него решен вопрос финансовой безопасности, у него есть там, депозит на полгода, на год, на резерв, у него есть страхование жизни, собственно, есть некая свободные суммы, которые он хочет распорядиться. Дальше. Если он хочет эти суммы как-то распоряжаться, опять же... Важно понять, с какой целью он это будет делать, что он хочет добиться. Потому что одно дело, если он хочет накопить на квартиру, первый взнос. А другое дело, если он хочет себе накопить капитал на пассивный доход. Потому что это будут разные сроки, разные требования к рискам, разные требования к доходности и совершенно разные инструменты. Допустим, самое простое, что он с этим может сделать, если у него есть лишние деньги, он может открыть индивидуальный инвестиционный счет и купить облигации федерального займа, получая там, за первый год доходность в районе 21-22%. Гарантированную? Продаж. Гарантированную. Потому Гарантированную? Что... Вот, товарищ вот, президент, гарантирует, потому что если... Да? Нет, министр... он, да, он, сказал, что а, сказал? Да, да, Да, да, И если оно не исполняет свои обязательства, да. то, соответственно, да. У кого уже... есть идица? Где там написано, что гарантирован на какой процент? Но? Дальше, Покупайте. Покупайте Они через два года погасятся по 1000 да. Вы купите сейчас за 900, плюс 10%, да. плюс 10%. А в году на прийти, Андрея Андрея скажет, что, продавайте да. Поэтому Хорошо, самое простое Это ЕС и облигации федерального займа То есть это будет по надежности Не будем сравнивать со страховкой Это будет по надежности как депозит в Сбербанке. Но по доходности будет обгонять депозит Сбербанта Ну где-то раза в три это при... ЕС плюс облигации федерального займа Итак, а, подытожим Лена, сначала создаем э, фундамент, резерв, э, финансовую защиту и затем. Диверсифицированный портфель акции облигаций ИТР. Диверсифицированный портфель, акции облигаций ИТР. Да. Андрей? Если вообще не хочется ни в чем разбираться, ЕС плюс ОФЗ. Если хочется разбираться или нет возможности получать налоговый вычет, то вот можно добавить, допустим, фондов ETF или дивидендных акций. Понятно. Понятно, да? Позиция, да? Окей. Okay.